Всем привет и спасибо за фраг, бро. И сейчас мы будем крутить коробку с Hunt Group MH12. Как мы это любим по акции, с заниженными шансами. Поехали. Чапа все хуже и хуже начинает дамажить. Нужно выбивать новые дробовики. Этот дробовик как будто бустанули, он что-то в последнее время очень неплохо раздает. Так, это мне написали. На три с лишним дня уже его выбил. Пока не ни карт и ничего. О, процентов, отлично, не так много слил кредитов, это хорошо. Сейчас еще купим скинчики какие-нибудь, да, а то капитал можно приобрести. Хм. Ну, давай посмотрим, что это за скин. О, ну, в принципе, ничего такое. Опять мне написали. Так. Типа бабки горящие. Бабки с детками. Ну, собственно, смотрите, причина, по которой я выкрутил хангруп, это вот это. Оп. Оп. Оп. Поняли, да? То есть, как Чапа в лучшие времена, но еще дальше шотит. Дамаг очень сочный на самом деле Особенно от бедра В прицеле она как-то даже Хуже стреляет Чем от бедра Не знаю, или я в прицеле попадаю хуже Но у меня бывали в прицеле В упор вроде попадаешь И не ваншоты, а от бедра Вблизи как бы он Отлично вообще ваншотит Вот так вот ну на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки, если вы подписаны. И всем пока.